Всем привет, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать на канале Мари живопись маслом. Меня зовут Марина Берник. Вот такую замечательную работу попросили сегодня написать по мотивам будем работать Джозеф Капикотто написал эту картину. Скажу сразу, что по поводу этой работы, в оригинале там очень много мастихина, да, я не использовала его вообще, для того, что не все умеют работать мастихином, будем работать кисточкой, то есть уже как бы не копия, да, никакая, то есть ну, будем свое что-то делать. Разбавитель White Spirit без запаха, кисть беру щетинку. Холстик у меня 30 на 30 квадратный формат. Разделила на 4 части. Да? И сейчас намечаем рояль. Посмотрите, как идут линии. То есть он у нас находится в перспективе. Также табуреточка у нас, да, перспектива. То есть он сужается. И намечаем все его части. Пока так Приблизительно ножку наметили. Сама табуреточка, лавочка такая красивая, стульчик. Или как он там правильно называется, да? Все это ножки. Очень жиденько коричневой красочкой намечаем. если эту клетку поделить пополам приблизительно да так чтобы голову вместить чтобы она у нас не была головастиком каким-то то есть намечаем головушку волосики дулечка у нее сзади шейка то есть смотрите пропорции все все все прям вот а, досконально чтобы не было такого вот я обратила внимание а, когда рисовали даму в шляпе с бокалами вина да почему-то у всех одна и та же проблема вот писать не стала в комментариях подолго непонятно да возможно будет <coughs> смотрите у, у вас а, в чем ошибка причем не у одного а, когда вот у нее а, пальцы, да, вот они. Во-первых, пальцы очень длинные, практически у всех. А, Во-вторых, а, подушечки вот эти вот внизу, которые на пальцах очень выгнутые, такого не бывает. И самая-самая главная ошибка, из-за чего пальцы вообще огромными смотрятся. То есть, смотрите, вот она у нас идет, да, у нее пальчики как бы между ними просветы, да, видны вот эти вот, теневую и вы продолжаете эту теневую, тем же самым образом э, на кисть ведете, но там у нас уже идет обратная сторона ладони, да, вот наружная часть, там нет таких резких, то есть там, я еще видео, обратите внимание, пересмотрите еще раз, э, я говорю, что плавно растушевываем, добавляем английскую красную, плавно растушевываем. То есть из-за этого вот рука смотрится неестественно. Уделяйте этому, когда людей пишите, большое внимание. Ну здесь у нас такое оно все мазочками не идеально выписанное, да, как бы здесь особо проблем таких не должно быть. Но все равно по отношению, как вот допустим, плечо, да, куда оно у нас доходит, там вот разделили, также клетку пополам посмотрели. То есть оно меньше половины, больше половины, насколько больше половины клетки. То есть все-все-все вот эти детальчики подмечайте. Это очень важно. Рисунку надо уделить внимание, чтобы потом все было... И рисовать проще будет, да, не надо будет заморачиваться. На этом этапе можно что-то истерить и подправить, и как бы... Когда уже работаем в цвете, уже будут посложнее. А также линия позвоночника наметим. И вот а, ноты на рояле стоят. Я не знаю, как называется эта работа. Вот, честно, перерыла весь интернет. А, нахожу такое изображение на разных сайтах. Написано автор, кто. А названия нет. Ну, я решила уже от себя назвать у Какая-то штора, да, справа, там слева что-то будет. Также слегка, слегка вообще видно, что она сидит около окошка. И вот шторка, видимо, подоконничек, да, и за ним вот ну, такая вот темненький темненький цвет. Взяла кисть щетину побольше, чистым индиго. Тонким-тонким слоем а, закрываем рояль. Смотрим все темные места и обязательно тонким слоем. Ребята, обязательно. Это касаемо всех работ. Первый слой мы делаем очень-очень тоненький. Еще хотелось бы сделать небольшое объявление. Скорее всего... Видео будут выходить сейчас не три раза в неделю, а два. Какие дни, я пока еще не знаю, не определилась, но, скорее всего, это будет понедельник-четверг. Вот. Так как времени сейчас не особо а, много... Плюс, как если вы заметили, мастер-классы стали более в хорошем качестве, то есть на монтаж уходит больше времени. Ну и сами понимаете, школа, дети. <coughs> как бы сейчас особо некогда. Очень-очень жиденько тот же Индиго. Я наметила вот штору, да. То есть, вот остатками краски, да, что в кисточке, я в разбавитель окунула, и вот теневую под роялем, штору, уже более плотно красочку нанесла вот на наше это сиденье, да, какое-то, табуреточка, стульчик, что оно, как оно правильно называется, ножки, вот на одном месте кисточкой макаю, макаю, получаются такие фактурные, видите, как втираю, коротенькими мазочками, не фактурные уже. Также рояль. То есть смотрите, если нам нужно оттенок нанести более светлый, мы просто минимум краски берем больше разбавителя. Если более почернее, да, потемнее, то есть больше краски, меньше разбавителя. Но на разбавителе слой все-таки тоненький должен быть. Почему? Вот видите, прям течет, очень тоненький. Подкрашенный разбавитель, вот так даже назовем, не краска там, а подкрашенный. Нам надо избавиться от белого холста и как бы основные вот эти элементы проложить. Также пока вот таким вот темненьким коричневым, но с разбавителем, опять-таки, видите, жиденько. А вот этот вот стена, которая там вот под окошком, сереньким цветом, жиденько-жиденько, еле-еле подкрашен такой рояль закрыли. Линия верхняя часть тоже посмотрите на рояле, она ближе к нам потолще, вдаль уходит потоньше. Кисть почти чистая, видите красочки нет, так вот закрываю просто белые места. Смотрю, где светлее, где темнее. Также теневая будет от вот, девушки под самой этой табуреточкой. Это да, такое пятно. Но что хотелось бы сказать по поводу вот этих теней, не делайте их прям с какими-то <прулья> <Curiosity. прулья> идеально ровными краями. да там Зигзагообразно так раз с краями сделали. Неаполитанская, желтая, английская, красная. Чуть-чуть подпачкиваем коричневым, таким довольно-таки темным цветом. Это у нас закрыли полностью лицо. Более темным наметили теневую позвоночника. Вот здесь лопаточки будут примерно, там посветлее будет. И также вот по поводу толщины слоя, посмотрите, теневая вот под девушкой, да, которая даже карандаш видно, насколько тонкий слой пока таким вот цветом не обращаю внимания ни на какие свет на руке, тень да? закрываем пока одним цветом не трогаю только освещенные в лопатки там у нас посветлее будет, туда пока не захожу ножку Вот взяла коричневый, нижнюю часть там, где теневая. Оттенила. Девочка очень худенькая, да, талия. Талия тоже, посмотрите, под наклоном, то есть, неровная. Вот посветлее. То есть, я в тот же замес добавила больше неаполитанки и желтой. И капелькой краски на кисточке высветляем, то есть, белил на, когда будете высветлять ручки ножки да вот все светлые места прокладывать минимум красочки берите прям очень очень аккуратно и вот я буду сейчас чередовать то есть светлые участки я буду накладывать щетинкой вот маленькой которая рисунок мы делали а для черных для темных я оставила щетинку побольше Беру белилки, и вот ими цветом фона, то есть окошко, да, можно подправлять, подрезать где-то контуры лица, контуры рук, вот я нанесла по верху руки светлый оттеночек, и плавненько его стараемся растушевать, границу, то есть, если мы показываем какие-то такие цилиндрические предметы, рука, да, у нас в принципе это форма цилиндра, там вазочки какие-то, ну что-то такое цилиндрическое, то есть делаем <coughs> мягкие переходы, то есть вот эти вот от светлого к темному, тем самым мы показываем мягкость, вот эту вот плав плавность закругления, если у нас какие-то изломы, что-то такое, там уже будет резкая граница света и тени вот я высветлила а, лопатки и мягенько переход делаем такой зигзагообразный то есть здесь у нас мы не вырисовываем идеально там не выписываем да все у нас как бы такая вот она мазочками работа написана довольно таки смело но над девочкой конечно надо посидеть немножечко повозиться так сказать лицо, та часть, которая у нас к свету повернута, она у нас будет освещена и теневая. Вот здесь проложила у нее ямочка такая вот легкая, легкая тень на щечке и с, рядом с ней свет. Прорабатываю линию волосок ее прически. Делаю какую-то более интересную, красивую. Мягенько границу смягчаю. То есть, видите, вот сейчас видно очень хорошо а, то, что <coughs> позвоночник, когда идет очень-очень резкая граница света и тени, а, мягенького вот этого объема, не видно такое ощущение, что у нее да, какой-то горб там. То есть для этого нужно смягчить. Вот туфелька мы наметили сначала чистым черным, да, потом подошву мы берем капельку белого и прям в индиго втираем. А уже более пастозно плечо э, вверху по туфельке, да, вот э, здесь вот на пяточке. И вот так вот по форме, обнимающей ножку, мы прокладываем свет. Вот так же фоном подрезать можно, если уж очень толстенькая, да, получилась. Беру чистые белила. И вот смотрите, пастозно-пастозно, прям не выглаживайте. Вот если остаются где-то такие, знаете, вот прям бороздки краски, пускай они остаются. И втираем в этот коричневый специально, вот прям перемешиваем, перемалываем его уже на холсте, для того, чтобы нам такой коричневый темный не нужен. У нас там все-таки как бы эта стена за шторкой, да, вот он перемалывается и получается такой вот, кремового оттеночка. Блечочки по платью, по направлению, как вот она сидит и загнулась, да. Маленьким количеством краски. А какие-то основные, уже более освещенные там бличочки можно пастозно, ну так вот краски немножко. Где-то, если проплешинки холста видны, прорабатываю индиго то есть смотрите когда мы нанесли белый да и индиго уже на белые достаточно темно вот так вот очень сложно положить значит берем более пастозно набираем и прям выкладываем тогда только перекроют Мягенькие растушевочки, Клавиши на рояле. Очень-очень пастозно. Прям такие вот мазочки, бороздки остаются. Прям фактура краски. Это можете, да, видеть? Прям вот видны эти сгустки, прям краски. Чтобы он не был у нас скучный такой, чисто черный. Мы кое-где, он же глянцевый, да, у нас рояль. Покажем кое-где какие-то блечочки. Поставила белым. Если очень много, я где-то их перепиваю черным. Черный индиго. Пока так, потом постепенно будем смотреть, где-то может плечочков добавить, где-то еще убрать. То есть для того, чтобы у нас он был интересный, а да, как бы не просто такой вот скучный, просто черный. Вот здесь какая-то деталь низ рояля, я так там увидела в оригинале. Вот еще добавляю таких вот. Кисточку держу очень легонечко, еле касаясь. В основном касаюсь только красочкой, не надавливаю, да. И вот здесь вот серенький цвет белилки с индиго я втираю, сейчас втираю с усилием вот в эту часть рояля. сереньким цветом и теневая верх рояля проработаю вот смягчила позвоночник сухой кисточкой это просто протерла под рукой, да, вот она руку положила на рояль, я сначала там нанесла белилки, а потом вот э, э, неаполитанская с английской красной, такое вот пятнышко поставила, как бы продолжение руки там четко мы не видим ее, да, но как бы какое-то движение надо показать что она там все-таки есть и вот горизонтальными мазочками поверхность пола э, все это обрисовываем туфельки, все эти ножки и аккуратненько горизонтально тоже сильно не выглаживая то есть остается фактура вот этих мазочков где-то вот эти вот бортики от краски да, остаются. и здесь мне надо работать плюс еще к чему очень пастозно, чтобы перекрыть карандаш то есть если вы будете на сеточку намечать карандашом сильно не давите потому что я как бы давлю посильнее, чтобы вам было видно на видео эту разметку, а вы старайтесь, ну, так, потихонечку. Мне приходится бороться с этим, чтобы перекрыть этот карандаш. Добавляю теневую. А, Неаполитанка с белилками, да, на табуреточке свет проложила, потом коричневый с красненьким где-то вот а, показываю какие-то более темные мазочки, а также неаполитанских таких светлых на табуреточку моментов. Здесь она в тени, то есть здесь сильно яркие, их делать не надо. Темной красочкой перебиваю эти мазки на боковой части рояля. Коричневая с неаполитанской, с английской красной. Таким цветом рука вот лежит на рояле. То есть наметили. Общая масса пальца, да и большой пальчик внизу. Индиго оттеняю самое самые темные места. маленькой кисточкой щетинкой. И сверху прокладываем свет. То есть здесь у нас мы не выписываем, да, как видите, ее как-то идеально. То есть такая вот довольно-таки условная. А, белым цветом, вот которым мы <клев> клавиши рояля наносили, в случае чего, если где-то получилось очень так вот толстенько, да, то есть фоном можно это все дело подрезать и сделать потоньше пальчики. Горизонтально втираю а, цвет не белый, он очень светлый, да, кажется, что белый, но он с неаполитанской с капелькой. Для чего это нужно? Для того, чтобы наши ноты, они у нас будут как раз таки белые. Чтобы их было видно и они не сливались. И горизонтальными, горизонтальными мазочками оставляем фактуру краски. Тоже, почему горизонтальными? Потому что у нас будут шторки вертикальные. То есть, вот это вот разнообразное направление да, будет давать потому что картина вся в принципе в таких вот светлых тонах и чтобы нам как-то все это разделить да мы меняем направление мозгов то есть где-то я обхожу конечно девочку там да вот волосики там ну, неудобно горизонтально да там обрисовываем но потом стараемся все-таки это сбить в более горизонтальные маски, Легонечко белилки с неаполитанской блечочки на волосиках, тоже чтобы они такие у нас не были скучные, просто черные. Какая-то там резиночка у нее. Не вырисовывайте каждую волоску ее, да там каждый волосок, этого вообще делать не надо. То есть у нас вся такая работа, она, видите, мазочками смеленько, да, так написано. То есть не надо ничего выглаживать, вылизывать. Это может быть сложно. Я вначале тоже такая была. Мне все надо было разгладить, все это выгладить кисточкой, смягчить. То есть, это придет, конечно, со временем. Надо это перестроить, переломать в себе. Ну Это говорю тем, кто такой же, как я, да, тоже такая ситуация присутствует. То есть это придет, но ну, со временем. Вот я нанесла теневую, да, под роялем, горизонтально тоже. Не заваливайте мазочки, старайтесь делать горизонтально. Теневую под девочкой, под стулом. И остальные части, участки я добавляю беру белый ну такой вот он да не чисто белый захожу на стыке вот эти вот теневые под роялем под стулом то есть как бы тоже ну, якобы плавно перемешиваем до да, объединяем. но идеального перехода там мы не добиваемся просто так вот один в другой цвет Зашли, этого достаточно. Более апостозно какие-то мазочки вот на рояле. Видите, прям вот борозды видны от щетинки. И вертикально теперь наносим вот здесь стена какая-то за нотами. Там кусочек виден. Тоже для чего вот эта теневая? Да для того, чтобы ноты были наши видны. Беру белилки, и вот эту шторку справа тоже такими вот Довольно таки широкими мазочками я заполняю, заполняю добавляю еще индиго, добавляю коричневых мазочков. Чистым белым кисточку хорошенько протираем, вот по форме направления нашего как ноты у нас свисают, белым цветом добавляем. Тоже довольно-таки пастозно, чтобы она беленьким лежала. И вот такой вот неаполитаночка, легонечко-легонечко, как бы внутреннее вот это вот разделение, да, их там вот где-то капельку индиго. тоже, чтобы какое-то движение было, а не чисто белое пятно. Втираю вертикально в дальнюю стенку за нотами индиго потемнее. Вот перемешиваю вертикально штору эту. Каблучок. Чистым индиго. Чуть-чуть ниже каблучок опускаем, чем вот наша туфелька, где заканчивается. Да? Бока сделаю чуть-чуть покруглее. Теневую немножко потемнее под туфелькой. Вот здесь Стык а, границы где-то вот а, а, боковинки рояля да немножко подсмазала, чтобы не было очень уж таких вот явных ровных линий. Прорабатываю наш стульчик, то есть делаю его поинтересней Там такая толщинка идет, то есть темная часть. Референс вы можете, в принципе, ввести Джозеф Капикотто, да, там его работы, и легко найдете вот эту вот картину, то есть можете смотреть на нее, там у него в работе, если посмотрите, присутствует, вот я выдавила ультрамарин, да, там голубоватые оттенки присутствуют, но я, вот честно, не захотела их добавлять уже потом, то есть, как бы меня устроил этот вариант. Если вы хотите, можете, где вы их увидите, можете добавить. Вот смазывая, видите, четкие края, вот прохожу, специально смазываю границы табуреточки, Это вот верх рояля, тень от девочки. Поправляю, прорабатываю все. Как бы основная работа уже сделана, и я поправляю. Красным цветом добавляю чуть-чуть. Вот его тоже понадобилось совсем немножко. Каких-то более красных, чтобы оживить, да, что девочка у нас все-таки не такая серенькая, да, он живости, такой естественности придает. Прям вот капельку наношу вот в теневых в основном, в основном местах. И растушевываю пальчиком. И вот посмотрите поближе, какими мазочками все так смело. Да, написано, посмотрите, вот окно. Прям фактура, фактура красочки остается. Вот такая рука, видите, довольно таки все условно. То есть нет конкретного чего-то выписано. Вот такая туфелька. Далее девочки нашей, худенькой. О чем-то она сидит, задумалась. Такая работа у нас получилась. Спасибо, друзья, за просмотр. Поставьте лайк этому видео. Буду вам очень за это признательна. Этим вы помогаете каналу развиваться. Я желаю вам всем творческих успехов, отличного настроения. Рисуйте, творите. А я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока!